Я другой, такой, как ты, не знаю, и добра, и сердцем горяча, для тебя, рожденной в звонком мае, Эти пожелания звучат. Нас всегда своей улыбкой радуй, Поражай цветущей красотой. Пусть сияет сотни тысяч радуг, В сердце твоем радостный настрой. Будет жизнь полна пусть позитива, Мира, благоденствия, любви. День пришедший ярким и счастливым, А в душе поют пусть соловьи. Пусть течение лет нам не подвластно, Дней ушедших не вернуть назад. Вопреки годам ты будь прекрасна, И цвети всегда, как майский сад».